Алика всем здарова, ребят! Ну что, я ору просто с этой хрени. Что за фигня? Вот я захожу на сервак и я должен вечно жмакать вот эту вот рекламу. Ну джи я понимаю что у вас нехватка денег и все такое в этом красавчике. ну блин запарили добавили рекламу туда уже бесплатки на, на его при входе всывать а, ну. что на а странно что на AES. я они тоже высветила сегодня а, что на этом что здесь на английском сервере ну просто нереально что-то творится Такс. что у нас сегодня ребятушки попробуем зафармить недостающие скины какие хотя бы есть у нас сегодня собери себе пак билт a pack. вот такое тут честно скажу это все хрень но есть вот такая вот темка ну пока в единственном на других серверах поболее это будет Сейчас попробуем посмотрим какие шансы что нам это даст Вот ну, так симпатичненько я давно ждал давно реально ждал вот этого вот момента что они наконец-то изменят я надеюсь еще на если ребятам докинут питомцев потому что там с этим печально обычные питомцы там вообще питомцы это это пипец это боль Оу май гад. Что мы тут получили? 600 коробочек. Поехали, открываем. 606. 6. я получил, кстати, с этого. С батл пасса. Там дают эти перки. Оттуда получил. Сейчас посмотрим, что у нас получится с этих 600 сундуков. Хватит ли нам дособирать? Ну, я думаю, должно хватить. Там у меня не так уж и много некоторых героев. Хотя, может быть, и не хватит. Кто его знает. Вторые это на этот... Ну, рядом которые это на здание. Ну, здание все на максималке уже давным-давно. А вот скинув реально не хватало. Очень даже не хватало. Может быть и 600 даже много было. Мы сейчас посмотрим, что у нас там. А, ну, здесь однозначно надо душек. Пранк, по-моему, если я не ошибаюсь. А, этот призрачный. Медуза. Тоже нужно варлок. Я не помню. И варлок вроде нужен. Но я думаю, здесь с головой хватит. То есть одного такого пакета вам должно хватить, чтобы на максимум прокачать. Сейчас посмотрим плюс-минус, на ком мне прокачано, сколько где-то мы получили. Так. -с. Это те, которые последние недокачанные, Так и Лисица, Барда, кстати Я как-то так Не качал особо Вот, 85 надо Ну, в принципе, 300, да Маловато, надо, наверное, для того, чтобы Все прокачать, наверное, 3 пака надо брать Если вы с нуля качаете Как минимум Так, отлично. Франка мы докачали. Ну, тут должно, видите, по 300. Это плюс-минус по 300 штук падает. А на этот надо 1000 чем-то, если я не ошибаюсь. нуля до максималки. А, дерева нам даже не хватило. Вот так вот, 95 и 100. Не все так просто, видите, придется еще добирать. Как минимум штуки три. А то и лучше здесь вообще дофига. Да, это надо будет полностью брать еще один такой же пак. Вот так вот. Я-то я думал, что сейчас прям все докачаем. Не там-то было, ребята. Как видите, надо дофига их. Что-то я не вкурил. Это как? Стрите. Четыре. pack 1 Что-то я не понял. Раз, два, три. Типа два раза, два раза первые или что? Но шансы-то, конечно, одни и те же. Что-то кнопочка добавилась еще одна. Ну что я могу сказать? Это, это все-таки более приемлемо, нежели на русском сервере. На русском сервере это вообще просто трэш творится. Опа, Чиик, очередной подгончик от IGG. Еще 600. Считайте 1200 открыли только для того, чтобы дофига, это реально дофига. Если фармить заперки, это я не знаю, это наверное десятки лет было ушло, чтобы получить оттуда скины. Ну на немке, например, с этим проблем нету. Там проблемы с другими ресурсами. Здесь проблем с питомцами нету обычными, зато проблемы со скинами. Ну уже в принципе так относительно нету я думаю еще поменять будет вообще на этом на а если свои проблемы короче на каждом сервике на русском вообще проблем нету на русском все отлично Здесь еще какие-то плюхи у нас же накопление должно быть. Да ты что? Мэри на халяву получил. Вот тут можно даже, кстати, добрать. Дособирать еще эту подружку. Сразу до максимал. Ну просто, вот просто мега, ребята, Удача сегодня. Да, да, да. Да, этих все-таки так и не хватает. Нормально скины, кстати, прибавку, если до максималки всех докачать дают. Так вот. Вот так вот. Я думаю, надо забирать, потому что через полгода потом следующая возможность будет. Так, и что мы не собрали? Мы не собрали скин на... медуза 95 то есть надо 150 это тоже еще минимум 4 надо брать а то и все все лучше забирать жесть я-то думал мы сейчас easy просто докачаем да. короче одни разводники так, куда я залез? Ну, короче, надо, как видите, дофигищей. Даже, даже больше, чем я думал. Забирать. Да, Мари, конечно, на халяву собрано, считайте. Лисица, он донатные карты. Короче, куча всякой хрени. Вообще сейчас ни о чем, скажем так, собрать. кого то вот, а героя еще что-то. Так, это что у нас? А, у нас места не хватает. Ну, ладно, пусть висит. А, такс. Ну, я надеюсь, тут нам уже хватит Сейчас чтобы изи все собрать. Короче, получается с одного из 600 падает где-то 300-400 осколков с пленки. Неплохо. Самой будет ржачно, если нам сейчас не хватит э, на медузу. <с> Я надеюсь, хватит. Что-то она так очень-очень уныло падает, кстати, если посмотреть. Она вообще нифига не падает по 5 осколков. Вы что, угораете что ли? вот по 10 упала ну, реально печально падает не нормально хватило так ну все осталось в принципе не так уж и много. Этих надо с других ловить, их пока не дают. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Этих можно добить. 15-16 героев. Не хватает. чем мы в итоге подняли, получается, по силе. Практически 700 силы. Неплохо. 700... 700 силы. На такой силе, я вам скажу, это единственный вариант, это всем качать 15 скиллы и что? Бессмысленно. Я жду обнову, посмотрим, что будет интересного в обнове. Будем определяться, что делать с битвой замков. Такс. Что у нас по битве гильдей местного? Вроде какие-то топы были. Жесткие. Че мы сделаем, ребята, шанс лево максимальный, как обычно. называется битва гиллий ну вот есть локация которая ну, просто нафиг убита уже окончательно навсегда что-то я рано выпустил рано выпустил всех сейчас нас тут развалят ребятушки шанс лива максимальный как обычно как вы всегда любите ну, такими героями уже прохожу уже просто смешно на это смотреть многие спрашивают почему ты не стримишь э, битву гильдихи я не знаю, а что здесь стримить реально что здесь на сегодня стримить если так вот посмотреть реально нечего если мы вот их проходим таким вот составом без проблем. То о чем дальше говорить, ребята? Ну, сейчас будет шанс лива максимальный. Я надеюсь на это. И дерево реснуло всех. 93%! О май гад! У нас остались юниты. О oh, нет. Мы слились. Наконец-то мы слились хоть на ком-то. И то не слились еще. Подождите. Подождите, еще не все. Дерево держится. Посмотрите на это упрямое дерево. 97. Да ладно, блядь. Если дерево сейчас еще затащит, это было бржачно. Бы Чуть-чуть нам не хватило. Лисица помешала. Так, окей, поехали дальше. Тан -тан -тан. Если бы, в принципе, я их всех вместе так быстро не выпускал, я думаю, мы бы затащили без проблем. 92%. 94%. Ну давай, Дрейк. Вся надежда на тебя была. Командорка затащила. Это, по-моему, тоже этого надо бить. Вот, ребятушки, вам вся битва гильдии на сегодня. Что-то маловато набили. Если командорка выносит процентов так 70... То, в принципе дальше дальше дело только питомцев добить питомцев поставить и все изи будет так ну что тут шанс на слив еще один еще себя шанс слива максимальные ребятушки прям о май гад ну слей ой красавчики 56 все равно две звезды взяли все равно в топе с двумя сливами практически в два раза больше набил нежели другие это такое битва гильдии она на сегодня уже не особо актуально хоть что там у меня по сборкам было эпические сборки героев в общем такие вот ребятушки дела пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока